Дорогие гости, зрители и подписчики канала Рыбалка с Фениксом Сегодня у нас на канале очередная рубрика Полевая кухня И сегодня мы вам покажем, как приготовить рыбу горячего копчения Рыбу мы предварительно наловили Засолили а сейчас пришло время немножечко ее подвялить перед началом копчения. Вялим мы ее вот в такой вот сушилке. Значит, сушилка имеет свой клапан, на молнии несколько полочек секций куда мы выкладываем рыбу нашу просоленную закрываем и уже не боимся что какая-то муха на нее сядет как-то ее испачкит испачкает испортит вот сейчас она у нас немножечко провялится а потом мы начнем ее коптить для нас пройдет некоторое время для вас пройдет всего лишь на всего одна секунда и вы увидите как коптить рыбу горячего копчения в домашних условиях. Рецепт для засолки рыбы вы также увидите в сегодняшнем выпуске. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на канал, смотрите и узнаете, как правильно закоптить рыбу горячего копчения. Ну и естественно, как подготовить ее к копчению, засолить. Я с вами не прощаюсь. И даже не говорю до свидания, потому что секундная пауза для вас, это ничего не значит. Это для нас время пройдет. Пока у нас рыба вялится, немножко соберем дровишек для костра, чтобы было на чем коптить рыбку. В принципе, особо-то дров-то и не нужно для этого дела, потому как у нас объем рыбы сегодня невелик. Вот, а дровишки у нас лежат практически везде. И в сарае имеются наличие, и во дворе лежат. Наберем немножечко. Вот. Рыба у нас сегодня не крупная, поэтому большой огонь и не потребуется. Ну вот так набрали дровишек. конечно у нас не шикарный дом недавно куплен, и руки не до всего доходят про финансы вообще молчу про финансы вообще молчу людям безработным тяжело скапливать большие капиталы Но самое главное не унывать. Работу можно найти всегда и везде. Если есть голова на плечах и руки прикреплены к нужному месту. Так, вот дровишки мы приготовили. Думаю, этого количества вполне хватит Не хватит, принесу еще Вот так вот он есть еще дровишки Кстати, вот заборчик Специально жена сделала откос Такую загородочку Плетень В народном стиле В этно-стиле мы вообще любим все такое, близкое к земле, к природе. Вот. А плетень всегда, славяне всегда делали плетни. Да и на Украине тоже плетни используются. Так что таким образом. Конечно, бардак есть во дворе, но... Он потихонечку распасывается, убирается. Иди шапочку одень, напечет головку. Возьми в карман. Открывай. Как-то слишком хорошо. Нормально, Ну вот, пока суть додела. Костер мы уже разожгли огонь Сейчас немножечко все это прогорит И будем доставать нашу подвялившуюся рыбку И укладывать в коптилку снимать. Опилки для коптильни у нас уже заранее заготовлены. Как вы можете видеть, практически практически целый мешок опилочек. Так что этого добра у нас полно. Так-то, как мы готовим опилки, сможете увидеть в следующем, в одном из следующих видео. Ну, естественно, конечно, если подпишитесь на канал и поставите, нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Сейчас мы берем опилочки наши и укладываем Если попадаются ветки какие-то веточки небольшие, ничего страшного. В этом нет. костер Сегодня мы коптим. А что мы коптим, кстати, в облу? Мы подлечку сейчас первую партию и красоту нас. Так, ага. Сегодня у нас. На кухне, по-моему, лежало. Смотри, а то мало рыбы Сегодня, значит, у нас подлещики и красноперка, да? Да, второй партии сейчас вобла. Ага, вторая партия в обла. Ну, рецепт засолки мы покажем, я думаю, да? Да? Что-то? Да, засолка это все, что было, то и слепило. Соль, приправы. Моя... Кому с чем больше нравится? Мы на экране сделаем это самое. Сколько соли, сколько сахара, сколько какие специи положили. Но опять-таки это все на любителя. Да, кому-то нравится с вот. лимонной цедрой, кому-то с чесноком, кому-то с укропом, кому-то с кмином, не знаю, с чем угодно. Ну стартовый, стартовый, как говорится, покажем, а дальше все, уже. Хорош. Дальше уже после люди экспериментируют, кто как хочет. Сами вот. экспериментируют. одну решетку. Вот так вот устанавливаем <coughs> нижнюю решеточку рыбка как видите уже разложена одна к одной ловили специально ходили с рулеткой обязательно ну, у нас как, как же рыбнадзор строго следит за этим идешь на рыбалку берешь рулетку выловил измерил все подходит берешь не подходит выпускаешь хочешь не хочешь начинаешь жить по принципу поймал отпусти вот так вот так. только так Добыча пропитания это вам не в магазин сходить здесь все по науке Кибернетика. Вот маблешка. Милая кровочка. Вобла. А, а, а вот она наша Астраханская вобла. Сейчас пойдет на копчение. Вот можно закрывать, да. ставить. Ну все, у нас сейф. Подготовлен, устанавливаем. Чего сюда Ну а теперь смотрим, как только пойдет дымок из покрышки. Значит, опилки начали тре треть, и процесс копчения уже начался. Ты треть, что у нас сейчас пожароопасность. И в походных условиях это делать не стоит самое предупреждает. Если Для делать, делать то с воды. Мы готовы. Или песка. Ну, все слышали, что сказал шеф-повар. Сейчас он повторит вам свою реплику. Для тех, кто не слышал или не раз слышал. Сейчас в Астраханской области суш стоит, несмотря на то, что половодье. по степям стоит суш. Поэтому, пожалуйста, в походных условиях, если вы вот разводите костры или занимаетесь приготовлением пищи, копчением, лучше этого не делать в идеале. Но если уж очень-очень надо, то обязательно огородить, вырыть яму и держать на готове ведро воды, или ведро грунта, или лопату с грунтом, где могли бы быстро закидать, потому что ветер у нас очень сильный. Малейшая искра и полыхнет просто пол степи. У нас очень серьезные пожары. Не, не, знаю, не, не знаю, как вам видно или не видно, но если вы обратите, то дым из-под крышки пошел, значит, опилки уже нагрелись, начали тлеть, и рыба, стала быть, начала уже коптиться. А это очень хорошо. Засыпаем минут 15, я могу сказать. Ну, на, включаем секундомер 15 минут для такой небольшой рыбки вполне достаточно А, красота вот так вот сидеть готовить плоды собственного труда которые потом можно употребить в пищу при этом зная что как э, эта рыба была добыта как приготовлена что здесь никаких вредных веществ никаких искусственных химических консерваторов нету консервантов вот так я бы сказал правильно будет да и сидеть смотреть на огонь это вообще удовольствие Папа. а вот ребенок бегает рядом красота Папа. вот так вот вот какие то как-то вот таким образом, можно сказать вы лицезреете обычный будний день канала рыбалка с фениксом, но здесь рыбу мы коптим не каждый день, не всегда есть такое удовольствие да и возможности, потому что Нужно периодически заниматься и садом, огородом, который нужно выращивать. Потому что земля, которую мы купили здесь, была совершенно голая. Ни один десяток лет, наверное, ничего здесь не сажалось, не выращивалось. Вот. Приехали на пустое место, можно сказать. Ну и с нуля, все, начало подыматься, так вот, подымать начали. <свист> так что не думайте, что видеоблогерам везде круто, кайфово живется, и мы только бегаем с камерами. Снимаем в свое удовольствие. Просто иная рация. Хобби. Удачно сочетается с добычей пищи для семьи. Я бы вот так сказал. Для нас здесь не только для меня и моей семьи. Ну и вообще для жителей Астраханской области рыбалка это не хобби, не развлечение, не отдых. Это средство выживания. Вот таким вот образом. Первую партия рыбы готова. Сейчас снимаем ее с огня. Вот так, вот так. Необходимо некоторое время дать ей постоять, остыть, при этом не открывая ее. Потому что там сейчас жар. Арсюш, Внутри... попу свою не показывай. И если будет э, лишний доступ к кислороду, весь этот жир может вспыхнуть просто-напросто, который там скатился. А в обла, она вещь жирная, подлещики тоже. Ну, что? Передержали даже малости. Ну вот, немножечко время мы не рассчитали, немножко передержали рыбку. Но, тем не менее, смотрите, смотрите, насколько красивой, аппетитный она получилась. Ну уж, зрители дорогие, не обещайте, у меня в руках не какой-нибудь там навороченный стадикам, а обычный штатив. А хочется красивее ракурс вам показать, поэтому некоторая тряска неизбежна. Несовершенство наших видеотехнологий не позволяют камере передать запах, нет, Весь надо. аромат. В запах. Остывать. Да, вот шеф-повар э, говорит, что необходимо это сейчас отправить все в холодильник и остыть. А сюда заправить новые рыбки. Да. Ну, смотрите, вот куда вот он понес? Он понес рыбу. Так далеко. А так хочется ее уже съесть. Негодник, мерзавец, унес рыбу. Так, сейчас мы готовим вторую партию рыбки. раскладываем. Доскай мне рыбу. Ага. говорят, сейчас будет тот же самый процесс. Раскладываем на две решетки рыбу, закрываем, отправляем на огонь. Вот. В принципе, технология стара, как мир. Ничего особо сильно не меняется Современный пещерный пещерного человека. Единственное, что меняется, это рецептура У каждого она своя Может быть, когда-нибудь При поддержке наших зрителей То бишь вас, подписчиков Мы создадим большую Полноценную передачу Какую-нибудь кулинарную С рецептами различными Где будем каждый раз Испытывать, показывать Новые рецепты Но Для этого нужно Ваша помощь, поддержка. Чем больше вас будет на канале, тем интереснее нам будет для вас снимать. Да. Тратить время, стараться. И не только время, но и деньги на различные приправы, продукты все? и так далее Нет. и тому подобное. Все там? Нет. Что, Нет. Еще одна загрузка получится. Нет. Апах, все. Дим, принесите три рыбки. Постараемся поплотнее уложить. Так, вот у нас сейчас покажу, подошел главный дегустатор. Наглый котяра. Василием его зовут. Да, который всю воблу попортил. Да. Это этот кот, это вообще, вообще самый цирклой кот. Ага. Он может лазить и по веревкам, и везде. Таскать из-под.. Закрытых Понимаешь ли Занавесью связок Рыбу Портить ее Вот Сокрой, такой кот занавеску. Поэтому Если нас вдруг случайно видит Юрий Куклачев Сокрой. Можем предложить Хорошо обученного циркового кота Так, а мы тем временем перемещаемся плавно. Плавно перемещаемся к основному месту событий. Вот так вот все бесхитростно, не замысловато, а результат получается более чем великолепный и вкусный. уничтожается различный деревянный мусор с территории участка То тоже имеет свои положительные плюсы вот как сказано, положительные плюсы How do you? Вторая партия тоже уже отправлена остывать Это не дошла Ага не дошла. Старт Так сказать Немножечко не дошла рыбка Немножко не дошла Вот что же значит важность имения под рукой секундомера или таймера. Находясь на природе в такую жару всегда приятно испить холодной водицы в походах это удобнее делать с помощью вот таких вот систем гидрации проще говоря гидратора в одном из выпусках вернее в прошлом выпуске рубрики обзор я более подробно его показывал удобная вещь конечно в условиях двора и дома от него смысла особого нету можно и домой сходить напиться а вот в походе вещь весьма нужная и незаменимая Хлебает. Да. вот ребенку весьма понравилось эта штука, эта вещь с удовольствием и Единственное, что хочу еще довеса к тому видео сказать. Если вы не видели его, посмотрите обязательно. Ссылка будет. В принципе, вот гидраторы, они двух видов в основном встречаются. Первый вид это вот с таким вот клапаном крышка которая закрывается второй вид он сверху открывается полностью э, этот мешок вот в чем отличие вот второй вид который сверху вот открывается его удобнее мыть во-первых и им удобнее зачерпывать воду из каких-то более больших крупных емкостей вот ну естественно вот с этим посложнее но он по цене намного дешевле, так как проще в изготовлении. Второй вид, он подороже по цене. Хотя цена, это вопрос весьма, весьма спорный. Все готово. Даже в дворе или тем более во дворе не забываем загасить полностью огонь абсолютно все капитально чтобы не осталось ни одного уголька во избежание возникновения пожара Вот у нас человек готовится, название юного пожарного. не путай с пожарниками? Да. Пожарный это тот, кто тушит, заливает, вот а пожарник. Пожарники. Да, а пожарники это те, кто разжигают, наоборот. Все хорошо, Вот видите, сколько воды то из него выливается. Целый год э, не сливал воду, теперь сливает. Так, а мы сейчас перемещаемся да, плавно, плавно перемещаемся Нет. к нашему основному Нет. блюду. Это вот у нас сымис, так. Да. Да. Вот так вот выглядит наша вторая партия. Теперь она действительно получилась то, что нужно. И не перекопченная, и не, до, не Одним словом, тютелька в тютельку. Вот сейчас мы ее тоже отправим в холодильник. Остыть. Дойти до ума. Вздулся как как и копченая. Выглядит очень хорошо, очень аппетитно. Пахнет еще лучше. На вкус, думаю, вообще ум отъешь. Поэтому, пока все тут не съели, я с вами прощаюсь. Прощаюсь на сегодня, вернее, даже не то, что прощаюсь, говорю до свидания. Не забывайте быстрее подписываться на канал. Ставить лайки, комментарии Вот Про бубенчик не забудьте Нажать на него Потому что в следующий раз вы просто не увидите Ничего подобного, пропустите Съедят все без вас Я этих людей знаю, я с ними уже не первый год Общаюсь и живу Так что давайте Быстрее успевайте, подписываемся на канал Нажимаем бубенчик Лайк ставим, комментарии пишем Ну и тому подобное В этом же духе А мы пошли пока Сейчас будем дегустировать. В следующем видео, я думаю, мы вам расскажем, как это было на вкус.